Здравствуйте, дорогие мои друзья Сегодня поговорим с вами о намерении Все мы с вами энергии гоняем, энергии Это хорошо, это замечательно Но какая главная движущая сила во Вселенной здесь? Это намерение А что такое намерение? Что такое намерение? Кто, кто знает это? Ну, упрощенное это наше желание Ну, как бы вот Мы с вами что-то все время желаем То есть намереваемся, чтобы... У нас это появилось, какие-то ну, материальные вещи, какие-то способности, какие-то возможности. Мы все время выражаем какие-то намерения, желания внутри нас. Но, конечно, намерение это не желание. Желание это вот что-то ну, чуть-чуть выше намерений, потому что намерение глубже. И существует намерение Вселенной, намерение богов, намерение демонов. Намерения очень многих людей. И они, кстати, ну, бывают, совпадают, бывают, идут параллельно, то есть усиливают друг друга. Если вы хотите того, чего хочет Вселенная, то это намерение будет наверняка выполнено. Если вы идете на перекор движению общего потока, у вас, у вас ничего не будет, ничего не получится. Поэтому умение работать с намерением это в чем-то, как знаете, такой вот как.. Движение под парусом. Вы поймали ветер и вы идете. И тоже получаете, ваше намерение выполняется. Может быть оно выполняется на 100%. Может быть выполняется на 80%, на 20%. Зависит от, от вашего умения. И от того, как вы умеете работать с энергией. То есть против ветра тяжело идти. Но мастера намерений, к примеру, могут идти против ветра. Как знаете, в чем-то напоминает яхтинг. Когда яхта... Ну, судно с парусом может двигаться э, и против ветра, но оно идет галсами, то есть оно ловит краем паруса ветер и как бы может идти в чем-то и почти против ветра. Ну по, по другому прямо против ветра не попрешь, но можно как бы идти меняя направление, но все равно выполняет тоже. Знаете, искусство работать с намерением на самом деле старейшее магическое искусство. Потому что, как я вам уже говорил, все ритуалы, все эти, это замечательные вещи Ритуальная магия, она красивая, таинственная, завлекательная Но часто это всего лишь настройка, настройка вашей души Вы начинаете понимать, что у вас есть силы, есть возможности На самом деле работает энергия и намерение, всего лишь если у вас много энергии, много личной силы, либо вы можете подключиться к каким-то силам ну, со стороны, так сказать, взять кредит к эгрегорам, к стихийным силам, к природным силам. Вы имеете возможность подключаться, а эта возможность, эта способность вырабатывается тоже, к примеру, практиками медитации различных, что вы как бы умеете подключиться к стихийной силе, и она становится вашим другом. Вы можете вполне не паразитарно взять у нее энергию. И использовать на свои цели Ну а потом, то есть эта стихия может воспользоваться вами То есть по-настоящему должно быть не паразитарно Черные колдуны наоборот пытаются взять чужое счастье, чужие ресурсы, чужую энергию Питаться ими, отсасывать как-то ее все время а сливать все нечистоты Вот упрощенный вариант черной магии Забрать себе хорошее, все дерьмо свалить Как говорится, у соседа Забрать счастье, удачу, здоровье А ему туда весь мусор свой сваливать Ну, так по бытовому Говоря Но намерение Мы с вами не будем отдаляться Давайте поговорим о намерении И сегодня простая техника Как работать с намерением и вообще, что это такое? Ну вот у каждого из вас в бытовом смысле есть множество желаний. Или нету их. Еще хуже. То есть, когда вы как бы у вас внимание переключается, оно вот как Ну какое-то как пыль или как звездное небо. Сегодня вам хочется одного, вы встали, вам хочется кофе, вам хочется там попить, сходить в туалет. Вы думаете, ах, посмотреть бы кино, а может быть зайти на канал к мистику и позырить, что он там еще насвистел. То есть желаний может быть много, они как бы у вас там чик-чик во -чик все время, знаете, мелькает, мелькает в разных странах, как, как множество звезд. И, а энергии у вас не так много, если вы не занимаетесь практиками. Если занимаетесь, у вас побольше. Но все равно, а вот эта энергия, она как бы подпитывает ваши желания. А когда их много, то и эта энергия разбрызгивается, как, знаете, вот капли, то есть везде по капельке и что-то выполняется да ну какие-то простые вещи там посмотреть телек там выпить кофе сходить в туалет вполне такие ну, выполнимые намерения вы их делаете там на них уходит какая-то энергия о чем-то вы мечтаете думаете как бы хорошо бы конечно съездить, там на море либо там куда-нибудь на гимналай встретить какого там седобородого мудреца и тогда он вам расскажет секреты э, какой-нибудь вечной жизни все это хорошо но это вот намерение туда все Пу -пу -пу. Уходит И ничего в вашей жизни не происходит А хуже, когда у вас энергии нету И намерений нету, и вы лежите и думаете Что-то ничего вообще не радует Ничего не хочется, и мир этот серый И вообще э, Все мне надоело Но это тоже намерение тоже на... Все мне надоело, это в том числе Значит, вы как бы даете команду Завершить Свою жизнь, свою программу И на это тоже уходит энергия то есть ваша же энергия может идти вам на разрушение. Вы как бы внутри себя вставите эту программу. Хорошо, если эта программа такая сегодня у вас, ну, падение, вы думаете, надоело. Надоело житуха такая вообще. Все, все, и ни друзей, ничего, все, все, все, все какие-то предатели. Все вокруг какая-то дрянь. Все. Типа плохие вы, ухожу я от вас. И это намерение, оно будет работать. А если вы занимаетесь энергетикой, оно будет работать сильно. И вы можете даже приобрести какую-то болезнь. Потом на следующий день у вас раз там вступит где-нибудь в спину там, или, или в живот где-нибудь. Или сердце схватит, и вы будете думать. Или давление накроет. Думайте, что такое, за что. Какие-то черные колдуны, наверное, на меня. А нет, вы сами, как бы, это такое самопорча, само самопроклятие. Всего лишь своим, как бы, пессимизмом. Поэтому надо следить за своими мыслями, за своими желаниями и намерениями То есть надо понимать, что, а тем более, если вы занимаетесь энергетикой, что у вас уже силы-то больше И вы как бы наносите самостоятельно себе эти уколы, а часто даже как будто и удары ножом, которые могут быть... Трагично, если вы впадаете в глубокую депрессию, то ваше намерение все время, все надоело, все, все мрачно, вы еще подпитываете энергией, и как бы вам становится еще хуже, еще больше груз на ваших плечах, и вы уже еще нагнетаете, то есть идет такой как бы лавинообразный процесс, и кончится он может действительно серьезным заболеванием, то есть вы сами как бы себя травите и глушите. Поэтому сегодня... Очень внимательно. Люди, которые занимаются энергией, должны понимать, намерение – великая сила. Потому что все боги и демоны тоже часто действуют намерением. Но оно у них несгибаемое. Они выставляют эту задачу, но они чувствуют еще ветер вселенной. Типа, есть ветер, даже демоны думают, ага, и мы под это дело пойдем. Вдуем туда энергию, намерение еще подключим каких-нибудь там дурачков и пойдем. И тогда мы проломимся, и у нас какой-то результат будет моральный, материальный, энергетический. Как это и происходит, то есть улавливать ветры Вселенной. Но для начала простая практика, практика с намерением. Вот вы сейчас прямо сядьте, сядьте и возьмите там, не, не знаю, листок с бумажкой. Не принято сейчас, конечно, писать, но не знаю, в телефоне набирать, набирать там тяжеловато. Потом наберете листок с бумажкой и вот для себя скажите, а о чем мне хочется? Вот прямо, вот, к примеру, ближайший месяц, ближайшие полгода, не то там через годы. А вот что мне хочется? Мне вот даже, может быть, какие-то вещи э, в бытовом плане, в духовном плане, в финансовом плане, там, в плане взаимоотношений. Вот что мне хочется там? И прямо напишите. Я намереваюсь, я желаю, там, к примеру, если у вас плохое здоровье, чтобы у меня прошла какая-нибудь болезнь, чтобы я выздоровел, чтобы я был здоров. Первое намерение. Ну, можно конкретизировать, что вот у вас там болит там спина, там голова, мигрень, там давление, чтобы у меня нормализовалось давление, чтобы оно у меня было стабильное и я хорошо себя чувствовал. Второе, к примеру, у вас проблемы материальные, и вы тоже, думаете. я хочу, чтобы у меня был материальный достаток каким-то образом, хорошая работа, какие-то там премии, помощь, помощь друзей, помощь родственников, помощь государства, то есть вот как-то не знаю, там, чудесный выигрыш. Вот, любым образом, чтобы у меня появился материальный достаток или там хорошая работа с материальным достатком. Я желаю, я намереваюсь, даже если на вашем горизонте этой работы нет. Потом я намереваюсь, там, люди часто страдают от одиночества, чтобы у меня появился там, ну, там, ну, кто-то в зависимости от вашего пола, мужчина или женщина, хороший, э, ну, как говорится, друг, партнер. Э, близкий человек, с которым отношения будут гармоничные, нетоксичные не то что как обычно это череда взаимных претензий, обид, кто-то кому-то чего-то должен, то есть вообще там беда, еще хуже, там знаете, когда вы притягиваете в свою жизнь таких токсичных партнеров, думаете, блин, лучше бы лучше лучше одно или одним находиться, нет, вот вы должны прямо на меня, я хочу, чтобы у меня было хорошие, нормальные, гармоничные отношения, что в моей жизни появился вот достойный человек меня ну и соответственно ваша задача тоже быть как говорится не паразитом а вот чтобы это была гармония вы что-то даете вам что-то дают паритетные такие вещи к примеру взаимоотношения чтобы друзья там появились чтобы момент духовного роста и я хочу там добиться успехов вот в духовном развитии чтобы у меня появилось видение или чувствование энергии чтобы я там достиг чего-то может быть большого может быть маленького всего там знаете видите все, вся жизнь укладывается в каких-то там, может быть, пять пальцев на руке даже хватит пять намерений. Таких простых не надо на, целых, на целый текст это читать. Я хочу ты-ты-ты-ты-ты. И еще там, как, как письмо Дедушке Морозу, там, и, пожалуйста, пришли мне еще там э, какую-нибудь там резинового утенка в ванну, там новую машину, э, к ней там, хорошую магни... эту какой-то какой магнитол или что, что там сейчас ставят то есть нет, намерения простые Но вот я хочу, я намереваюсь Чтобы Вселенная предоставила мне эти возможности Для моего духовного роста Ну и соответственно, вот вы написали эти свои намерения И простая практика Ну вот ложитесь спать перед сном Возьмите, ну для начала прочитайте эти намерения Про себя или вслух Что я хочу, я намереваюсь Чтобы у меня появилось вот это чтобы Вселенная дала мне это Ну как-то вот сформулируйте просто И Прочитайте вот эти пять намерений Просто Без какого-то ожидания, без того, что Дайте мне срочно, не, не дайте, а вот Чтобы это появилось, чтобы вы туда Как бы вот совершили Такой грибок в этом направлении Не то, что там кто-то должен прийти с белой бородой Вам на блюдечке принести Нет, Вселенная должна давать Обстоятельства, вот эти Нити должны складываться и Подталкивать вас туда по направлению, чтобы вы двигались. Не стояли на месте и к вам это припало, а вы двигались в том направлении, где это есть. Чтобы энергия Вселенной выносила, давала вам ресурсы и энергию для этого. Вот это важно понять. Не просто паразитически. Хочу там, как в сказке «Мороз, Морозко, помните, там, там дед, там, она его схватила, дед, а мне давай, хватит мне мозги пури, давай мне там жениха и преданного, да побольше. Ты дедуля упал. Нет. Без вот такого, без ажиотажа. Типа предоставьте мне льготы. Просто ровно. Я хочу, я намереваюсь. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Хватит. И с утра встаете, уделите одну минуту своего времени. И тоже, вот прямо мысленно или вслух, как вам удобно. Если чтобы там близкие не заподрузились, что вы куку -ку, там хочу там, хочу жениха. Там, каждый каждый день будете вставать, там хочу жениха ну и будут там какие-нибудь ваши родственники ходить думать блин у нашей совсем там это как крыша протекла все уже совсем от одиночества там жениха все хочет ну и тоже свои будут скажут а мы не, не это будут ходить и думать шиш тебя не жених нет друзья мои поэтому как бы соблюдая осторожность в этом плане чтобы ваши намерения не были понятны и не надо свистеть на каждом углу типа я занимаюсь намерением, у меня все будет не надо Сразу найдутся доброжелатели, которые ну, это, скажут Ты намереваешься это, а мы лучше будем намереваться, чтобы у тебя этого не было ни шиша Тоже так бывает в этой жизни, особенно среди родственников Ну, хорошо, вот всего лишь А потом вы эту бумажку можете убрать Можете ее сохранить где-то И эти намерения как бы у вас уже, вы их, надеюсь, запомните И вы ложитесь спать и произносите это намерение Встаете с утра и произносите Все, и целый день вы работаете Есть у вас какие-то занятия, там какие-то практики Дыхание, мантры, молитвы, физические упражнения Дыхательные, там медитативные, энергетические, любые Вы это делаете, просто подпитываете Это энергия, аскезы, к примеру, делаете Но не просто так, а получается Вы намереваетесь и эту, этой энергией вы подпитываете То есть вы даете это руль, это направление Это парус, который вас несет а вот этот ветер, эту энергию вы своими действиями приобретаете Вот простая практика И смотрите, как меняется мир Появляются ли какие-то новые обстоятельства в вашей жизни Новые люди вот, вот вы должны смотреть То есть вы гибко должны ощущать, как говорится, носом Вот это ду дуновение ветра Вселенной Помогает ли вам Вселенная? Совпадает ли ваши намерения Как они стали выполняться? Могут быть они быстро выполняться, а может быть нет То есть вот Вот это работа с намерением но главное ваше намерение, оно как бы направление указывает Оно твердо, непоколебимо, так, так сказать, идет туда, куда надо Вот важный фактор Так что, друзья мои, вот работа с намерением Поэтому пробуйте Сложного вообще ничего нету Всего лишь, но, главное, регулярность, постоянность Ну, когда что-то выполняется, вы можете корректировать Не то, что вы там все, на всю жизнь Нет, вам надо, чтобы эти намерения выполнялись вот сейчас там Месяц Полгода, вот чтобы вы шли Вы как лоцман выбираете путь между камней и ловите ветер, по, ветер парусом и идете И не надо ожидать вот этого прямо с напряжением А надо просто течь по течению как бы Идете, работаете и направляете Может быть корректируете это намерение Чувствуете, что может быть вам уже не хочется того, что вы хотели подкорректируйте это к примеру, чтобы жених был, как говорится, побогаче. Там, ну, вы думаете, блин, пошли какие-то бедняки. Давай-ка побогаче мне. Эти мне не годятся, эти слишком какие-то, это слишком толстые, это слишком худые, это слишком старые, слишком молодые. То есть начинаете уже перебирать. Ну, это, друзья мои, тонкости этой работы. То есть надо работать живо, так сказать, а не просто, как обычно, сухо, как мы это делаем. На кураже весело. Тогда Вселенная вам будет помогать Все, друзья мои, не знаю, удалось ли мне разъяснить Вот эту, так сказать, первичную работу с намерением Но на самом деле это кажется такая простая, даже в чем-то игровая тема А на самом деле это имеет смысл такой глубинный, энергетический Вы познаете а вот основы, как, как эта Вселенная движется Потому что часто, знаете, огромные проекты, типа создания мира Может быть, создатель тоже выразил намерение а что, не создатель это этот мир? А потом выразил это в слове, как он-то сказал. Пусть он будет. Этот звук до сих пор звучит здесь, в этом мире. Создавая и разрушая все это. Тоже просто. Но у него было намерение, у него была энергия. И он просто сказал, я хочу, чтобы этот мир был. И он появился. Просто? С одной стороны просто. А с другой стороны у нас, у нас это не получится. А значит мы должны учиться этому. Все, пока.